Настоящий продюсер должен сделать три вещи. Вырастить сына, построить дом и раскрутить дерево. Принес. Принес. Показывай. Привел. Привел. Заходим. Рыбаньки. Ну и чё? Чё? Это и есть знаменитая девчачья группа. Что? Равняйся. Смирно. Животы подтянули. Они. Какие-то потрепанные, я не знаю вообще. Слышь, так это 17-й состав. <Слышь> Первый-то состав еще Алла Борис на паучеству называла. Из-за уважения к возрасту. А эти чё, с какого года поют? С 86-го, что ли? На-на-на! В 86-м я только родилась. <свы> а ты зачем с -с -с", добавила сейчас? <свы> чё они поют такое? Да все поют! Что на флешку запишешь? Понятно. Да что тебе понятно? Мы в свое время стадионы собирали. Где вы стадионы собирали? В Сочи стадионы собирали перед Олимпиадой. Я на кране девчонки с тряпочками. Чё ты? Да они у меня в книгу рекордов Гиннесс обходят как самая чистая группа. В смысле? В прямом? Чаще Чащеник в сауне, никто не выступал. Ну, как у них, с алкоголем на гастролях проблемы есть? Нет, нет, нет, нет. Ну так, полтинничек коньячка чисто символически. Нет, полтинничек это нормально, это нормально. Я говорю, казачий народный хор возил по гастролям. Как у них расход, как у Крузака, 20 литров на 100 километров. Ну, ты не переживай, этим до на год. Товарищ типа будущий продюсер. Вопрос можно? Давайте. Рожать, наконец-то разрешите или нет? <реклама> нет, ну пожалуйста, что, не вопрос. Это же ваше личное дело, дело девочки, рожайте. Но! Только между Днем строителя и Днем Металлурга. <реклама> Там всего три недели. Ну, успевайте, ну это шоу-бизнес, мой, вы что? Mm, да. Райдер, есть у них? Нет. Райдер, дай. Чего? Ну, бумага с твоими хотелками там. А. <свяк> Блин, потерялась, что ли? Провалилась, наверное. <свяк> <свяк> <свяк> Ты грудь-то побрей, руку изсарапала. <свяк> так, что? Скумбрия. Что скумбрия, что скумбрия? Нарезка консервы, что скумбрия? Группа наша так называется. <свят> вот для, для недалеких написано посредине, блин, крупным шрифтом жирным выделено. <свят> скумбрия? А, ну сейчас сложился пазл, да. Появилась какая-то гармония между названием и внешностью. <свят> Сопрано? Че, мне на О, Оренбург. Да нет, вы не подумайте, у нас у всех музыкальное образование. Я и не подумал. Вот честно, не подумал. Ну что мне с ними делать? Они через полгода распадутся и все. Ну что тебе, уран распадаться, что ли? <право> Браво, уран. <право> То есть все-таки есть кое-какое образование. Они что умеют вообще? Да все умеют. Я понимаю, что они все умеют. Я в смысле, в музыке они что умеют? А, в логическом плане? Ну как положено. Горка, обгон, тайна, ухо, столивар, хромой фиксант. Чё? Че за бред вообще? Ты как собрался в шоу-бизнесе-то работать? Ты основ не знаешь? Девочки, покажем. Поехали. Горка. Обгон. Тайна. Два уха. Столивар. В А, это официант... А, кромой официант, покажите. Весь набор а, ну, шоу-бизнеса. Слушай, ну я не знаю, честно говоря, что-то сомневаюсь. Я, я не знаю. Ну что тупим-то? А, да, нет-нет. Стоим, не знаем, что делать, как на дне города в Брянске, когда мэра молния убила. Слышь, ты, рыженька из скумбрии, ты что сомневаешься, мы в профессиональных качествах что ли, я не понял? Да я Билана раскручивал, между прочим. Да ладно, где ты его раскручивал? В этом, что ли, голосовом шоу, да? Сидел там под креслом и разворачивал, типа раскручивал. Я не понял, человек тебе для рыб слишком разговорчивый, я смотрю. Курица, что раз куда ли? Извини, Альберт. Все. Слушай, давай мы тебе споем универсальный хит, который подходит для всех мероприятий. Да не бывает такой песни, чтобы для всего подходила. Не Чего? бывает. А у нас есть. Девочки, споем хит. А Одетый вариант. Пока да. Кромового Поехали. Аплодируем. Ходит для всех типов под крышей а -а -а. И подобающим подобающем вокруг А может просто сразу веселом? А если похороны? В подобающем И все пришли сегодня как один Ведь повод всех вокруг собрал один Сегодня повод, повод, повод, повод Важный особенно не между прочим Когда-то что-то важное случилось, но Сегодня время ровно и с тех пор прошло и... Горка, обгон, тайна, два уха, саливар Ну, берёшь! Не знаю Хорошо, и бонусом А? Ну, Чего так вот. А может скидочку какую-то организуешь, а? Слышь, тебе кто еще готовый бизнес за твой бэушный шуруповерт предложит? <звы> ну не знаю. Ладно, что, как считаешь, а? Да бери, не сомневайся. Мы тебе через год на перфоратор напоем. <звы>